Приветствую вас, дорогие друзья! Падение крипторынка продолжается, паника усиливается, СМИ начинают говорить о том, что мы уже идем к полторы тысячи цены за один биткоин и все такое прочее. В общем, в лучших картинах жанра, как обычно. Что же ситуация представляет собой технически? Наверное, вы уже поняли то, что мы все-таки пришли к 4,5. Понятно, обратите внимание еще на то видео, говорил в нем о теории синхронной проекции цены то что предыдущие максимумы они могут спроектироваться прямо пропорционально в обратную сторону то есть при падении рынка да? посмотрите это видео оно будет сейчас появится у вас в правом углу и собственно это мы и видим да? то есть сейчас инструмент удерживается пока на четыре с половиной да? этой отметки это будем говорить такой первый уровень поддержки который я выделил для себя он совпадает у нас немножечко здесь с уровнями, которые были в сентябре месяце 2017 года. То есть данный уровень не взят просто так. Что же технически происходит? На дневке у нас здесь пока что удержание уровня, да, большие объемы. На четырехчасовике у нас происходит здесь, проявляется определенная дивергенция да, по отношению к индикаторам RSI и MACD и графику цены что еще мы наблюдаем на данный момент на четырехчасовике формируется пин бар достаточно большой на больших объемах которые превышают предыдущие но ну, у нас до закрытия свечи еще конечно целых три часа поэтому говорить пока о том что это останавливающий объем не приходится так как цена пока еще не показывает силу в этом диапазоне на данный момент Но к концу четырех часов естественно она может заполнить здесь пин бар Образуется так называемый аэробоз или полный день. И тогда мы будем видеть продолжение движения. Технически так будет более правильно. Но то, что усматривается сейчас дивергенция, или же она формируется на данный момент, это как вы можете видеть, да, здесь у нас падение, здесь у нас начинается уже на индикаторах немножечко рост. Это говорит о том, что возможно в ближайшем времени мы увидим, Уход на коррекцию этого инструмента, на коррекцию это имеется в виду, конечно, движение вверх там, до определенных каких-то целей. Что у нас не протестировано? У нас не протестирован, естественно, вот этот вот уровень консолидации, да, вот этот диапазон. он не прот... Сейчас, минуточку, я его обозначу. Вот этот диапазончик, он у нас не протестирован, поэтому есть вероятность того, что инструмент вернется и непосредственно к нему протестировал, потом после него еще начнет движение вниз. Ну, это всего лишь теория, естественно, и я еще раз призываю вас быть умнее и не заходить на весь, как некоторые, точнее, делают мои зрители этого канала, да, которые потом пишут гневные комментарии относительно того, что я в и не угадал, движение цены направление движения цены и они потеряли свои деньги поэтому друзья пожалуйста это лишь информативное видео да информационное видео относительно ситуации на рынке сейчас никто не может знать наверняка движение в какую сторону будет идти цена да кроме того что она будет идти вправо поэтому пожалуйста будьте благоразумны если вы уходите в рынок абсолютно всегда соблюдайте правила риск менеджмента никогда не входите на последние на заемные на кредитные средства и так далее Всегда торгуйте со стоп-тулсами, особенно на крипторынке. Если у вас нет других знаний, которые позволяют торговать без них, естественно. Ну это вообще такие общие рекомендации, я думаю, вы все их прекрасно понимаете. Пока что вот этот вот пин-бар, он мне нравится. То есть я такие формации торгую разве как разворотные. Но еще раз повторяю, что я не могу сейчас заходить в рынок, потому что до конца закрытия свечи, точнее, еще целых 2 с четвертью часа это достаточно много. За это время может поменяться абсолютно все. Буквально за пять минут может этот пин-бар превратиться в большую импульсную свечу. И, естественно, тогда мы будем говорить уже о продолжении движения вниз. Если будут у вас вопросы какие-то, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я планирую создавать отдельную рубрику на канале, которая будет называться вопрос-ответ. Раз в неделю отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы, которые вы задаете, в том числе и негативные. да, То есть будем обсуждать. На этом, друзья, у меня все. Большое спасибо за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании. Там также будут ссылки на наш канал в Телеграме, где мы даем оперативную свежую информацию. Достаточно быстро. Не так быстро, как в YouTube, к сожалению. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.